нам пришел в гости Игорь Ман. <свят> Я Я удивляюсь вам, правда, вот, вашему активному образу жизни. Кстати, а почему вы сбрили усы? <свят> вы <свят> немножко не, не... Это жертва чересчур активного образа жизни. Я, у меня была такая безумная неделя, и я прилетел в Москву, приехал на дачу, и по инерции стал чересчур рано, в таком сонном состоянии, сбрил себе полуссо. Я начал экспериментировать. Сначала э, такой, ну, дошло там до Чарли Чаплина, потом Гитлер. В общем. Если ей не понравился в таком стиле. Мне ничего не оставалось, я просто сбрил их совсем. Но сложно было на такой поступок решить. Нет, нет ну, с, вы... с просоней да. не такое можно сделать. Что-то ищете, ну, в плане маркетинга, наверное, что-то берете для себя в а... других странах. Ну, вот сейчас у меня такой эксперимент. Я пытаюсь найти что-то новое, читаю в день по книге. Ну, день, один день, одна книга. Вот сейчас прошел первый квартал, первые 92 дня. Я прочитал 136 книг по-моему, деловых и да, я пытаюсь читать блоги разных людей, статьи, книги, встречаться с интересными людьми и я постоянно ищу какие-то новые идеи. Мне хочется придумать еще что-нибудь. У меня такое есть обязательство, каждый год новый новая тема, новый тренинг. Да ну, было что-то такое, что вас всторило последнее время из книг? А, ну Попрошу не смеяться. Была книжка Альпины, по-моему, называется она «Семейная экономика» или «Экономика семьи». И она с таким подзаголовком, как «Меньше э, ругаться, стирать белье и чаще заниматься сексом». Написали два таких американских экономиста. Я смеялся в голос. Я летел в самолете, я помню, я смеялся неприлично громко. Весь бизнес-класс на меня и думал, что я там смотрю кино». Реально была очень смешная книга, и эта вот книга зашла. Но она не про маркетинг, я просто понял, что даже на очень серьезные и скучные темы можно писать очень здорово. Но не то, чтобы я писал скучно, но это действительно классный пример для очень многих авторов, которые из классной темы умудряются сделать что-то очень скучное. Круто! В бизнесе, в маркетинге с чего нужно начинать? В бизнесе или в маркетинге, или в бизнес-маркетинге? В, в бизнесе, чтобы, чтобы проработать маркетинг, с чего нужно начинать? А в бизнесе э, надо начинать со основ, э, это позиционирование. То есть это ответ на вопрос, почему клиенты должны выбрать именно вас, а не кого-то другого. Второе, наверное, начинать нужно с точки контакта, те моменты, в которых клиент с вами соприкасается. Визитка, сайт, коммерческое предложение, проститцы, сотрудники. Если применительно к этому ресторану, это вывеска, указатели. Парковка, администратор, гардеробщик, ну и, соответственно, если ты замеш... Это упаковка, да, как бы сейчас? Ну, это такие, да. я бы еще сказал, что это момент, когда клиент с вами прикасается, это концепция точек контакта. Да. И есть у меня ощущение, что если ты все хорошо сделал с позиционированием, если ты отработал точки контакта, это чуть ли не половина успеха. Ну, просто бесполезно заниматься лидерогенерацией, если у тебя нет позиционирования и нету точек контакта. Клиенты То приходят, клиент приходит, разворачивается и уходит. А дальше по трафику что мы делаем? Ну Дальше, наверное, нужна третья концепция важная – это воронка продаж. Она вроде как называется воронка продаж, но она имеет полное такое прямое отношение к маркетингу. Я вообще считаю, что самая главная задача специалиста по маркетингу в любой компании – это работа с воронкой маркетинга или, как ее иногда называют, сдвоенная воронка маркетинга и продаж. И страны, в которых маркетинг больше всего развит? А, Америка однозначно один это прям, ну, какой-то гигантский отрыв Второе, Великобритания, потому что разница между Америкой и Великобританией очень небольшая Я работал в телекоммуникационных компаниях И, как правило, это были телекоммуникационные компании, сочетали квартиры в Америке И мои коллеги из Англии, ну, вообще чуть-чуть-чуть отставали А вот за третье место... Я даже не знаю, какая страна будет бороться, но ну, точно я не назову Россию, это однозначно. Есть, в Азии где? Япония? Не, нет, не Япония, а точно не Китай. Да. Я, наверное, бы сказал, что какой-то потрясный маркетинг у шведов. Мне вот как-то очень импонирует маленькая страна с 8 миллионами жителей, с десятками международных брендов. То есть, начнем загибать пальцы IKEA, ну, То есть ну, вообще просто я в восторге от этих ребят, 8 миллионов жителей. В два раза меньше, чем Московская область. Ну и что подарили миру мы, и что подарила миру Швеция. Ну, как вы считаете, в России сейчас сильное отставание? 15-20 лет. Что делать будем? Я думаю, что будем еще больше отставать. Но это кажется, что ну, люди оптимисты. Они говорят, не", говорят ну что, смотри, мы какие стартапы запускаем. Все клоны. Ну, то есть, реально, все воруем у них. Тот, тот кто знает английский язык, читает то, что делали в Англии, и воровал. До тех пор, пока у нас будет беда с образованием, я нашему образованию, я очень надеюсь, что Министерство образования не будет смотреть ваш блок. я все время нашем образовании поставил диагноз – учат не те, учат не тому и учат не так. И вот это вот просто большая боль нашей страны. Печально, на самом деле, это осознавать, и даже с какой-то степени хочется на это как-то повлиять. Как вы думаете, сколько можно? Ну, вы, <связывая> вы влияете, как можете, я влияю, как могу. Но мне кажется, это... Такая государственная задача.